Воркшоп по корееведению. Заседание ученого совета Казанского федерального университета. Педагогические классы в Елабужском институте Казанского федерального университета. Открывая мир науки. Турфест 2022. Всем привет! В эфир «Юниверньюз», а в студии Кристина Отекина. В актовом зале Института психологии и образования Казанского федерального университета состоялась открытая лекция «Инклюзия». Как много в этом звуке. Спикером выступил советский и российский ученый, психолог Николай Малафеев. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Все подробности смотрите далее. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. До начала заседания заместитель председателя ученого совета КФУ профессор Дмитрий Таюрский сообщил о введении в состав ученого совета Ленара Сафина, ректора университета, председателя ученого совета. Можем начать заседание. Повестка дня представлена на экране. Поэтому я ее зачитывать не буду. Повестка заседания включала в себя шесть основных вопросов и ряд сопутствующих из блока разные. Членам ученого совета предстояло провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и другое. Переходим к осмотрению дел, связанных с проведением тайного голосования. Я обращаю ваше внимание, что надо голосовать, а там в ряде моментов надо вычеркивать ту или иную фамилию. Конкурсная комиссия рассмотрела э, претендентов на заведование кафедрами и единогласно рекомендовала всех кандидатуры к участию в выборах. На заседании ученого совета были вручены награды работникам и обучающимся Казанского федерального университета за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. В блоке «Разное» члены совета обсуждали вопросы о создании колледжа в организационной структуре Елабужского института, о создании диссертационных советов. Уважаемые коллеги, диссертационный совет – это есть, с одной, с одной стороны, лицо Казанского университета, и мы не можем допускать, чтобы... В работе диссертационных советов были какие-то непорядки, неправильные действия. С другой стороны, диссертационный совет обязан вполне объективно со всех сторон оценить диссертационную работу.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 Разнообразная и яркая культура Кореи берет свои мифические истоки еще тысяч лет назад. Пожалуй, это самая традиционная страна, сочетающая в себе современные и древнейшие субкультуры. Почему это течение с каждым днем набирает все больше популярность, как познание культуры Кореи помогут учителям, получилось узнать у нашего корреспондента. 30 сентября в полилингвальном комплексе Адеманар прошел воркшоп по корееведению для учителей. Целью данного семинара является предоставление точных и объективных знаний о Корее в российских школах об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кореи. В центре внимания участников воркшопа стоят вопросы, посвященные развитию российского корееведения, а также исследованию методики преподавания истории, экономики, культуры, IT-технологий и внешних связях с Республикой Корея. Казанский федеральный университет старается Старается поддерживать это течение, развивая в УДИ различные направления в области корееведения. В Казанском университете на данный момент язык и историю Кореи, невзирая на происходящее в мире, турбулентность, изменения, изучает порядка тысячи человек. Интерес Кореи к ее культуре у нас не ослабевает. И тому доказательство в том числе и большое количество поступивших международных отношений в текущем году, где профильным направлением, где профильным языком является корейский язык. В современных условиях, я думаю, как бы все, вся вот эта турбулентность так или иначе пройдет, а нам важно сохранять культурные, научные контакты, человеческие контакты между нашими преподавателями, между нашими студентами, между нашими гражданами. И вот этому очень способствуют такие мероприятия, которые сегодня проводятся. С момента своего существования в 1991 году Корейский фонд осуществляет различные проекты, такие как поддержка зарубежного корееведения и изучение корейского языка, культурные обмены и программа обмена студентов для улучшения взаимопонимания между Кореей и международным сообществом, и развития дружбы и товарищества. Несмотря на геополитическую обстановку в России, Казанский федеральный университет продолжает совершать научно-образовательный обмен, ВОЗ всегда открыт к международному сотрудничеству и способствует его развитию. истории Кореи, и очень популярно ныне в России. И наш Институт международных отношений принимает, мне кажется, большое участие в развитии этого направления, как Корея ведения. Мне кажется, мероприятие будет очень интересным. Организаторами воркшопа выступает Центр исследования Кореи, Корееведения Института международных отношений Казанского федерального университета, Институт развития и образования Республики Татарстан, а также Корейский фонд. В результате данного мероприятия ожидается увеличение числа исследователей по корееведению в Республике Татарстан, а также создание сети для будущего сотрудничества в области образования между Республикой Корея и Республикой Татарстан. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета будут готовить будущих педагогов еще со школьной скамьи. Подробности смотрите в следующем сюжете.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 себя не кормим, о том, что стопроцентно выпускники психолопедагогических классов будут поступать в педагогические вузы или педагогические направления. В жизни так не бывает. Но если даже 50-60% выпускников школ выберут профессию учителя,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 Фестиваль Открывай мир науки это ежегодный проект Набережночелнинского института Казанского федерального университета, направленный на презентацию студенческих научных кружков и привлечение в их ряды первокурсников. Подробнее смотрите далее. 28 сентября в стенах инжинирингового центра Казанского федерального университета прошел очередной фестиваль «Открывая мир науки», на котором были представлены интерактивные точки. Их тематика разнообразна и интересна от VR-лаборатории до криминологии и криминалистики. По словам начальника отдела научно-инновационной деятельности, члена Совета Ассоциации молодых ученых КФУ Динара Фазулина, в настоящее время в институте работают 16 научных кружков – технические, гуманитарные и, естественно, научные. Каждый желающий студент мог ознакомиться с деятельностью того или иного кружка, задать интересующие их вопросы и вступить в ряды активных участников. Это позволит легче освоить полученные материалы в ходе получения образования. И позволит, это как бы первая ступень для научной деятельности. Студенты-первокурсники с интересом посетили каждую из представленных точек научных объединений. Но особое внимание ребят привлекли криминалистика и криминология. Именно здесь собралось самое большое количество заинтересованных. Помимо занимательного интерактива, участники могли ознакомиться с базовым набором криминалистов, посмотреть инструменты и послушать мини-лекцию об их предназначении. Мне кажется, очень интересна такая задумка и вообще распределение людей по интересам, что есть такая возможность изучать какую-то а сферу деятельности, вне зависимости от того, на каком направлении ты учишься. Благодаря проведению подобных мероприятий студенты легко погружаются в мир научных проектов, узнают о значимых наработках ученых и становятся частью большой семьи научного движения Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Карина Саяхова, медиацентр центр Набережно-Челнинского института КФУ. Осенний вечер, треск поленьев и песни под гитару. Настоящая романтика. Но любой отдых может быть испорчен, если ты не обладаешь определенным набором знаний и навыков. Где их можно приобрести, узнаете в следующем сюжете. Туристический фестиваль, организованный студенческим турклубом Казанского федерального университета «Альтер-Эго», подошел к концу. Местом проведения был выбран лес на побережье реки Илеть – Здесь на протяжении двух дней 10 команд проходили различные этапы туристической подготовки. Команды сами а, ставили лагерь, чем мы, что мы помогали, также объясняли, как это делать, учили. И для чего все это нужно? Для того, чтобы ребята, которые вот, хотели бы заняться таким видом отдыха, а, понимали, как это делать правильно, безопасно и без вреда для окружающей среды. Активный отдых на природе – то, к чему необходимо основательно подготовиться – Освоить навыки ориентирования, научиться правильно выбирать место для костра и установки палатки. Обучиться этому проще на практике когда рядом есть уже бывалые туристы с профессиональным снаряжением. В этом году Турфест был проведен при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Росмолодежь. Средства были направлены на транспортные услуги для участников, приобретение необходимого оборудования и снаряжения, а также на производство фестивального мерча. За время фестиваля участники научились преодолевать болотистые участки, вязать базовые узлы, правильно ставить палатку и разжигать костер. В ближайшее время Турклуб Казанского федерального университета проведет ряд мероприятий,